Всем привет! Сегодня я буду тестировать вот такую вот пароварку для СВ печи из фикс прайс. Покупала я ее до 149 рублей. Так, что нам здесь пишут? Способ приготовления. Вымыть пароварку перед первым использованием. Налить в основание 250 мл холодной воды. Положить на решетку рыбу котлеты или овощи 300 грамм. Специями по вкусу, закрыть крышку, поставить в острый печь. Готовить при мощности 700-756-7 минут. Время приготовления зависит от мощности печи и количества продукта. Не использовать без воды. Вот идет вот такая крышка, решетка и вот такой поддончик. Так, вот я приготовила воду 250 мл. И сегодня хочу попробовать сделать брокколи немножко. И котлетки. Вот. Сейчас буду пробовать надеюсь, все получится ну что вот что у меня получилось я делала на 8 минут чтобы наверняка так брокколи мягкая надеюсь что приготовилась сейчас попробую котлету так котлета тоже все приготовила, все вкусно так что проварка классная берите не пожалеете, мне нравится. Самое главное то, что очень мало времени занимает. Пару минут и готово. То есть, классная штука. Всем советую. В общем, как-то так. Всем пока!